Стоит отметить, что прямую трансляцию вел телеканал ⁇ Универсмотри ⁇ студенческое телевидение КФУ. На церемонии открытия было все, что любят юные компьютерные гении. Видеошоу, 3D-графика, лазерное и световое шоу. Одним из наиболее зрелищных моментов мероприятия стал парад флагов стран-участниц. Бангладеш. Бангладеш! Булгария! Болгария! Босния и Херцеговина!